Я хочу сегодня поговорить о проблемах здравоохранения и, может быть, немножко сравнить с нашим. Есть, есть ли такое понятие, как обязательно медицинское страхование? Потому что, например, в Америке такого нет. В Германии это есть. И вообще, как строится ваша система здравоохранения? Это, вот как я уже говорю, через страхование что-то оплачивает работодатель, что-то сотрудники оплачивают. Вот как это все строится? Ну, значит, я, я бы хотел опять-таки с, с точки зрения ну, своего собственного да. восприятия э, рассказать об этих вещах, потому что э, какие-то детали, так сказать, как это все тут построено, это в Википедию можно открыть и там все прочитать. Вот. Суть, суть состоит в следующем, что э, Англия недаром гордится своей системой бесплатного медицинского обеспечения даже на олимпиаде вот которая была в лондоне в двенадцатом году один один из так сказать сюжетов вот, открытия олимпиаде был посвящен врачам вот этой помощи почему они это рекламируют да потому что это пожалуй единственная страна в мире где система здравоохранения бесплатная и полностью от а до я финансируется государством. Если, конечно, ты не хочешь в ней участвовать, ты можешь идти в частную систему, ты можешь платить деньги, и тогда она для тебя будет уже, как говорится, платная, и будешь обслуживаться в платных клиниках и так далее, и так далее. Но мы об этом еще остановимся. Так вот, если брать в целом, она полностью бесплатна, полностью, то есть любые медицинские обследования, любые операции, для всех граждан Великобритании и зарегистрированных, кто живет в Великобритании, это является бесплатным. И детям, и старикам, и людям среднего возраста. Это все бесплатно. Она отличается от любых существующих в мире систем. И именно этим. То есть никто ничего не платит. Есть особенности. Ну, какого плана? Что, например... Какие-то лекарства для людей, которые работают, но которые не имеют детей до 16 лет, и на них не оформлен так называемый Child Credit, это так называемая помощь детям, которая здесь составляет, если я не ошибаюсь, 75 фунтов в месяц на ребенка, но на первого и на второго чуть меньше, а на третьего уже не платят. Так вот, если это оформлено на родителей, то для них все медикаменты бесплатны тоже. Как только ребенок вышел из этого возраста, это, как правило, происходит 18 лет после окончания школы, все, эта тема прекращается. Дальше платят. Платят за лекарства. А по достижении 60-летнего возраста за лекарства люди не платят вообще. Какие бы они ни были, сколько бы они ни стоили, все это реально осуществляется бесплатно. И опять-таки я уже об этом говорил, что все операции и так далее, сложные операции, они все бесплатные. Ну вот, как говорится, я лично сам в свое время перенес операцию на сердце, которая, как я выяснял, в Германии стоит 35 тысяч евро это было все бесплатно я был в госпитале полежал соответствующие там, 7 дней операцию провели выписали ну вот так вот денег никаких не надо то есть вот в этом смысле конечно такого такого а уникального... уточнить Александр а вот вы говорите да. бесплатно это естественно для э, пациента бесплатно а это перенимает государство или есть Какие-то компании есть, какие-то страховые компании или больничные кассы, как вот у нас в Германии, это оплачивают. Кто-то же это все-то платит за это? Нет, государство. Само государство, да? Именно, да это, это в бюджете. Вот на следующий год, если я не ошибаюсь, ну, ну в смысле на этот, на 23-й, порядка 120 миллиардов фунтов выделено именно вот на эти цели. Выделено именно на эти цели. Но, опять-таки, значит... С точки зрения, ну, с Россией тут равнять нечего, там немножко другая система, сложная система, достаточно такая, хотя и существуют полисы этого страхования, но во всех странах по, очень по-разному и так далее. Здесь еще раз повторяю, здесь вас не берут деньги ни в каком виде, вы платите просто, просто при поступлении на работу, когда если вы работаете, вы платите так называемый National Insurance Contribution. То есть вы платите так называемое социальное страхование, оно небольшое, оно составляет где-то порядка 150-180 фунтов в год, ну то есть я хочу сказать, что это не, не, не весь какие деньги. При больших зарплатах это может быть немножко больше, но еще раз повторяю, это не медицинская страховка, это просто фонд вот этого вот национального страхования. Оттуда, может быть, действительно берутся какие-то деньги и в бюджет, может быть, но по сути, еще раз повторяю, вот такой зависимости, как, например, в других странах... Насколько я знаю, там и в той же Франции, и, так сказать, Германия. Там конкретно говорят, вот это у вас идет на медицину, это идет туда-то и так далее, так далее. Раскладка такая. Здесь такого нет. То есть ты получаешь свой pay slip, и там все четко написано. Это, это налоги, это, вот это national insurance, да, страховой вот этот вот контрибуция. И, и все, тема закрыта. То есть реально все на плечах государства. Ну, а поскольку все на плечах государства, то, естественно, естественно возникает и много сложностей. Вообще, тема медицинского страхования, она является, я бы сказал так, притчевоязыцах. Кто здесь только... То есть, две темы, как всегда говорят. О чем говорят англичане? Две темы. Погода и здравоохранение. Вот все. Поэтому это очень актуально, потому что столько разных несуразец, что... Вы извините, но это просто, так сказать, народ, народ начинает стонать. Нормально, скажем так, лечит людей, если в плановом порядке. Вот заболел у него желудок, его взяли на контроль. Через месяц сделали одно сканирование, еще через месяц еще одно сканирование. Потом сказали, ой, вам нужна операция. И операцию месяца через три сделали. И он, слава богу, не загнулся за этот период. Вот, то есть хорошо у него все обошлось. Но если это что-то другое, что там нужно бы очень быстро вмешаться, то здесь, к сожалению, бывают проблемы. И проблемы бывают такие, что вот, у нашей знакомой, например, обнаружили рак груди. Она подала все документы, чтобы рассмотрели, что назначили, говорят, Бу, все, будем рассматривать консилиум и так далее. Так вот, пока состоялся этот консилиум, она уже съездила в Германию, сделала две операции, и вернулась в Англию, чтобы получать уже, соответственно, химиотерапию. А консилиум только-только состоялся. Так что, понимаете, такие вещи тоже есть. А женщина была немолодая, там уже 75+. плюс. То есть, если бы не было у нее денег на это дело, как вы понимаете, могло быть, мог, мог быть печальный конец. Случаев таких, их миллионы, просто их не перечислить. Вот представьте себе простую, вот буквально вчера в Фейсбуке моя знакомая англичанка у нее, у сына, пендицит привезла, в, соответственно, в скорую помощь. Вот, и, ну, не вчера, это позавчера было, потому что событие развивается до сих пор. Так вот, уже сегодня третий день пошел, операцию не сделали. Они парацетамол выписали, вот он облежит лежит, бедный, коре, корячится от боли. И никто не объясняет, почему. Думают, сам пройдет. Что они перитониты ждут? Я не знаю. Мне очень... Но это факты. Это реальные факты, которые, так сказать, существуют. А, Опять-таки, если вы человек молодой, если там, вам 30-40-50 лет, ну, такого возраста, не особо за вами будут бегать. Это, знаете, как говорится, ну, я вам хочу сказать... На себе пример, на себе не показывают, но да. расскажу свой собственный пример, вот ближайший. У меня уже 6 или 7 лет катарак. И они вот ее отслеживают, проверяют, смотрят, ухудшается зрение, там, все такое и так далее, и так далее. И вот только когда 70, я скажу, ну вот теперь 70, мы вам сделаем операцию. Вот я иду, через два дня будет консультация относительно вот этой вот операции. И только потому, что 70 а было бы меньше от винта. Вот. А Скажите, Александр, вот вы уже коснулись платной медицины. Насколько она отличается от бесплатной? И вот в России есть такой, такой момент, когда вам за деньги делают какие-то совершенно ненужные анализы, просто, извините, выкачивают какие-то суммы, и есть такое злоупотребление. Вот платная в вы сами сталкивались с платной медициной э, Англии и как она отличается от бесплатной есть какие-то отличия или только в деньгах дело значит дело в том что платная медицина во-первых она составляет какие-то доли процента в общей сложности возле простой э, вот нашей э, нашей поликлинике медицинского центра, где я обслуживаюсь, и еще 12 тысяч человек региона, где мы живем, стоят Бентли, Роллс-Ройсы. Это, понимаете, потому что те же врачи будут работать в платной, так сказать, системе. Вы там заплатите соответствующие деньги, и, но за что вы их заплатите, это особенность следующая. Если вы перечислили свои конкретные болезни, которые у вас есть, то их уже толком лечить никто не будет. Будет лечить только те, которые вновь появились. Понимаете, какая система? Ждут того, что вы по этим болезням, раз они у вас есть, выявлены, вы будете лечиться в бесплатных, так сказать, системах. Собственный пример опять-таки. Мне нужно было делать срочно, сделать сканирование сердца или, так сказать, ну, одним словом, эхограммы сердца, это называется офицер. Это было лет 15 назад, и мне дали appointment, то есть назначение, в какой, в какой день я должен туда прийти. Назначение было следующее, вы должны прийти 20 декабря. А там же висела вывеска, что вы можете сделать эхограмму за 35 фунтов, там, Далее э, в частном порядке. Я сразу обратился. Да, да, хорошо, хорошо, хорошо. Да, мы вам можем сделать 16 декабря. Видите? Ну, а 4 я. дня разница, Ну, это смешно. То есть, иными словами, э, скажем так, когда э, я помню, что-то какие-то были проблемы там медицинские с позвоночником, да, у моего знакомого, он пришел просто к своему семейному врачу и задал вопрос. Слушайте, а может быть я пойду в частную полечусь? Он говорит, «Да нет проблем, говорит, я вас встречу. Я же там же работаю. Это не вопрос, приходите, приходите. Там встретимся. Но это будет стоить, так сказать, подороже. Вот, собственно, какая система. Они там денег не наворачивают. Тут надо одну вещь такую понять. Даже для медицины она действует. Больше всего, что боятся в Великобритании э, органы управления, они боятся одного – коррупции. Коррупция – это самый страшный для них такой бич, что, не дай бог, она возникнет. Поэтому что-то решить из-под полы, где-то чего-то переплатить, где-то куда-то, так сказать, попасть за деньги, так сказать, левым путем. Это абсолютно исключено. Абсолютно. И они стараются делать все протоколы, может быть, они примитивные в своем медицинские протоколы, я имею в виду лечение, может быть, они примитивные, и там все как бы изложено. Ну, слушайте, как говорится, вообще для ребенок поймет. Они делают для того, чтобы не произошло каких-то вот, скажем так, перескакивание с одного на другое. Я вам приведу не из этой оперы, из той оперы, что мы уже говорили про обучение. Был такой случай, когда пандемию в школах сказали, будут выставлять оценки учителя независимой комиссии, когда посылают результаты экзаменов независимым, так сказать, экспертам. И они проверяют эти работы и дают соответствующие, соответствующие заключения. И на основе этих заключений человек получает свои аттестат, и он дальше двигается в те или иные университеты. Так вот ставили учителя. Евгений, я вам хочу сказать, что как только это было объявлено, немедленно, особенно представители Восточной Европы, Стали собирать деньги, побежали учителя. И оценки были выставлены очень хорошие. Люди, не знающие коррупции, за небольшие деньги готовы были пойти на все. И потом специально, это есть такая организация ЮКАС, которая занимается вот, всеми студентами, подбором их, оценками, в какие университеты и так далее. Они отменили решение по этому поводу в связи с тем, что... Там была явная коррупция, так сказать, на лицо, И результаты были плачевны. Во многих университетах даже провели специальные экзамены. Просто чтобы подтвердить вот те оценки, которые были выставлены. Вот так же и в медицине. Здесь тоже очень боятся того, что какие-то, так сказать, обходы. Но в то же время есть и, и другая вещь тоже, с которой сталкивались вот знакомые и так далее. И, вот понимаете, где-то это похоже на... Город Москву. Вот в Москве сосредоточены все крупные лечебные заведения, которые делают сложнейшие операции. Там действительно работают крупнейшие специалисты и так далее. Но туда не попасть. Потому что ты попадаешь в свой локальный госпиталь, здесь тебе будут оформлять, так сказать, долгие месяцы всякие бумаги, потом это все отошлет в Лондон, и только в Лондоне вас примут для решения тех или иных проблем, сложных проблем, как правило. Так вот, есть другой, другой момент. Например, как мне подсказывали тоже люди, говорят, очень интересно, говорят, работает. Например, стало плохо с сердцем в ПАБе, возле госпиталя, прям в 50 метрах, mm -hmm. и тебя никуда не повезут, кроме как в этот госпиталь. И вот тогда ты попал туда, куда тебе нужно. И ты действительно тебе там эстентирование немедленно сделают, и, и так далее, и так далее. Ведь здесь же эстентирование, элементарная, так сказать, скажем так, процедура, она тоже месяцами люди ждут. И то, что там у тебя на 96% артерии забиты, это тоже, как говорится, наплевать. Вот, приходится ждать. Так что вот таких вот моментов, конечно, много. Детская медицина, сюда врачи не ездят домой. Это исключено. Хоть мы возили своего мелкого, 41 была температура. Мы убрали машину, везли, он такой весь из себя. Не-не-не, врач домой не ходит. Врач может ходить по домам, если пациенту старше 85 лет. А вот до этого, это, знаете, только на своих двоих. А если не можешь, вызывай скорую, приедь скорая. Скорая приезжает быстро, ничего не могу сказать. Это действительно такой момент, когда все это буквально в течение двух-трех минут. Сейчас пандемию стало дольше. Вот. Теперь, что касается стариков. К старикам, как говорится, у нас почет. Это точно. Тут я ничего не могу сказать. Ты можешь лежать в одной палате, так сказать, тебе 60 лет, а трем другим 85 Придут к ним, сделают все им, а ты будешь лежать. И скажут, мол, молодой, молодой, лежи и не выступай. Да, да, да. То есть вот эти вещи, конечно, они очень специфичны. Но в целом, я хочу сказать так вот, если Резидент, да? это, конечно, Конечно, сейчас делаются попытки частично перевести вот эту бесплатную медицину на платные рельсы. К этому рвутся очень многие компании американские. И они хотят, так сказать, воспользоваться этим случаем. Вот это тенденция, которую проводит консерватор. Вот, собственно, что я хочу сказать. Ну что, спасибо большое за этот интересный рассказ. Мы продолжим тему Великобритании, уже возьмем другие какие-то аспекты. Еще раз спасибо за информацию. Всего доброго, до свидания, до, до встречи. Всего доброго, всего доброго, спасибо.